Peugeot 107, 2010 год, 1.0 бензин, пробег 81 тысяча. Заводим двигатель. Мотор предварительно прогрет. Обороты набирает хорошо, ошибок по мотору нету. Коробка 5-ступенчатая механика. Двигатель работает ровно. Отложений на пробке нету. Масло чистое. Антифриз чистый, уровень минимум. Двигатель не до